Армыстар Ардах Тагаин, Кайр Лакун, Кадарлатилигар Миндери, Ферди, Срласайх Баддар Ламасаж, Анюн Бангашир Вузюш Сумин, Каза, Бангак Бейсимб, Бейсимб, Бангак Судиргесат, Лак Сирк, Посландиимс, Албунга Бейсимб, Котиритн Адам Затха, Аза, Хажитта, Вуган, Адамда, жақсы кассет болмаса, оған бақты, бақты, кумбайты деген екен. Жапы бақты деген месен Сіз бақты, сіз ба? бақты Шатас-драфширсви. Албултах раптобес, а мандарам свин, уданарью, а с дахонахтаутер, уль, уль, узернистым сикте, актрисал, министр, чаш, уль, министр, министр, министр, министр, министр, министр, министр, министр, министр, министр, Кошкелдің алтыным. Рахмет. Және де Айгерим Сабетова. Боугер, көп, балалы, ана. Ал, Альхамдиллядик, бақытсыздар ма? Гариня. Гариня. Мен шокар. білкем сіздерді осылай Узнаем, что такое гостеприимство, что такое гостеприимство. Бахчайла ергам на голове ерганде. Жапа бахти, если мы с ним? Интересно, консультанты, бахти, Угу, всем бахто, улам детинг слирвар. Скажите, всем бахто, улам детинг слирвар. Они, да, бахто. Пассам с днем Аманда, да, джентльмен, джентльмен, джентльмен, джентльмен, джентльмен, джентльмен, джентльмен, джентльмен, джентльмен, джентльмен, джентльмен, джентльмен, джентльмен, джентльмен, джентльмен, джентльмен, джентльмен, Бахта, палам да сен бақыты болам. Соған бір жаңақ бір қуанышқа кенелем деп ойлайты көпкеслер. А, сол алдыңызды аман жүргені, а, өзіңіздің деніңіздің саулығы, енді Денинг саулыгында болады, кейберилер үшін балада болады, кейберилер үшін отбасында, кейберилер байлықта, мансапта да бақытты көреді. Сол сияқты аркімнің мақсатына да байланысты болжарды. Адамның көкрек көзінің қа аншалықты денгейде, соған байланысты, дейсі yeah. Адам баласының жан дүниесін бір адысқа темедекен, оның шын не нәрсеге толы болса, Солнечный день, адам там у на ужин в это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 Бақыттым деп сан айтты. Mm -hmm. Абрилер сүйек түсін бақыттым деп сан айтты. Mm -hmm. Сондықтан, мен ойлай, мен де бақыттың ұғымы әртүрлі бұл өте, берсек, өте mm -hmm. Жалпы, бақшы, ә, адамды, бар кепшіл, Жалпы бар одни, а, одни, бақыты деген зол, жақсы кассетте білу, э, жақсылықты да көру, және э, бар адамда, жалпы, қоршаған ортаңды тек жақсылықты көру деп да болады. Некісінде бақыттың бірі э, соған деп жатқызуға да болады. Я, yeah, бірекелді, жалпы бақыт туралы көп нәрсе айтысақ болады, ханындар. Жалпы, айелдің бақыты өз қолында ма? Әйел... Когда я был срал, шаг делал как храмы. Когда я был дни ежедневшего дня для храма, баскес надо храма. Ужину а ей ладам, кого еще каннингин, кубни бахта, ирадам ладам на балансе. Кубни енде бизнеса а это вот развозой бахт. бар, Я yeah. yeah, кубни Болезнь, я говорю, что на баланс то, он меня отпосто, мы можем даже со, он даю зем сезон беседы, можем. беседы. Сондуртан, бул бул жерде. Яра дам гада жанжанда, кого гада баланс то. Димик, айла дам княщадан шпан табтахал да, табтакую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 Взять козырь казаки делали. Берни купь кето прокача шуга бол и Ей трагмен блин. Меня азиз аналар мас. Бундар бундара казаканалара. Ус бахтем бади ген шрагто Егор, ул. Бахтс, Богам боса. Меня Бахт, там бадиб, уж не Савал гоймасет. аналардан, на Яр а яр то бахти тутели пье а то бахти тутели пье. Речь козак срочная. Иди к яр за матом с месала к черед. Бахт сюзняга ясный, дипжабка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 Артахша кусакирмид. Прежде говорю то, что Армиан не поса, им иди балаша он сол. я, сол жило я да Артах жергсиимид. Масала бару шаршап Егшкунинги иншашак кетет, вот пасна кайт хсигил Иногда их задам деп чатрой, иногда мне жало, что они радам ване, купите полмет, ко мне гостил сапарлашахов жаттат, синклар, гадачрю да араснда, кидет тойлар даджеров жаттат, сон он да, когда я вот сама тебя бахал, адам дарнберу, солкс Рица высовут, возьмёшь он уйдёт бахит, оксана Мишалп, Мина Танам Даважалп, солдёволями да, а то на а это какое? Нем бактейнда, сраный А, на а где давай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 Однокин хороший, там иди, что он выдумал тогда, какие выдумки страшные, А что поставим там баранский Есть Есть Дженнет Машала, когда я киримит, если не досугиваю, даря аллах мусуги, дженнет мусуги, дженнет мусуги, дженнет мусуги, дженнет мусуги, ханым, мусуги, дженнет мусуги, дженнет мусуги, не не кинала к бірмейм, но сонда кинал боладында, как-то бар, Бахты, ну да, не Не не не. Какие тайны с барма? Какие тайны с барма? Какие барма? Какие тайны с барма? Иншала, какие тайны с барма? Какие тайны с барма? Какие тайны с барма? А, иншалла телефон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 а бахттиген расндаул бахттиген бдгул хумрлак инь беги к нам ахейхат сурнямс шлаемс шлаемс катилигамс божатат кишрем сраемс тосилиемс онинг барлга инь беку он умрдитн мигдеп раснда ал бахтболодн мигдеп не а я родами на корм ход насы, а с резью отпаса, куаныш жалпа, кое-где а я родам она Анасын дай бол алмаса да, енді демеу болып, ө, көп демеу сөздер айтып, қасында ардайым болып, сөзін жалпы олайым, а ер адам өз жұмысын істесе, және ер адам өз жұмысын істетін болса, ө, ондай көп түсіншіпешіліктер, орыс керістер көп бола вермейді. Меніше көп келіспешілік көп бақытсыздықтың бір үшін шығарып қойатын дүние басын да бәрі рақсы болды <головый> деп мақаупатпен тұрымыз құрған болар бәрі біздегі бір қателік барды жаңа айттыңыз қой отбасы құрғанын гдеын бір нәрсе нө күтеміз біз болады омнаңа жаңа жылды күткен де сағады 12 денгейін бір нәрсе бір жылдым есть не возгорми, такое. Совсем-то был жерди, от пас на кургане, он такой пнрсий возгормил. Бол жерди, сначала туда едем, бик купни. кин пасталат. Сол Yani, э, балалы болады, немесе аяга ауыр болады, иди отырып калады, mm -hmm. аты енесіне қарайды. Ол бұрынғы жаңағы, еркін қыс болып, әне, сән деніп жүрген қыс кезін артықа тастағаннан кейін, бір ә, қапасқа, нестеген торға қалған, Tүскен, түскен, өзін, жаңағы, сезіне, бастайды, болып, сезіне mm -hmm. yani, а, а, адамнан бір ә, не болем Узнай дикен я, узний диген не на кубке вот пас корган накин, узнай вас нам добавлять, мы с вами вот пас корган накин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 <гум> И yani -а, не бросил, не миссия, не сильный не Внимание к тем, кто злой. Внимание В В и вот вот по особо стал дмобол да все наивцы не идиоты угрисны, саганку мыльбурмит, миси же надо, сон Кубни ладам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 Тиен uh -huh. Жолдас, он актер, он мистер Янка, заграл роль романтика, романтик, не сейчас у нас не от паснут аста, кирля в отрканеньке, сейчас блин брежу умрет своим дигенькин, угада кого булю кирит, гунд синский, сок киения врчанаго, узимзду назем звой енда вози, я разом отркайка, сканчай я разом отркайка рвотра, киения тамак псерсиде, а я до того и еру негру едит ги, ну. Адим ой на вас сорган бржанаго, не с нуэз нуэз. Адим сюда. Ну и на это сонуэз жит клякта. Кие Бахт был у Болван гезде э, э, yeah. бар, меня у а я люблю, когда я говорю, что я живу, я говорю, что я живу, я говорю, что я живу, я говорю, что сияқты, живу, я жаңаға, өм, менің өм, жұмағым, менің я говорю, деген сияқты, я говорю, я живу, я купил кускин шефтер, мы гамбрит, кусбалась жасды, салми у бахтссым баскха, баскха день съехта. Брак карасем, Ападим ж байбар, не на сих таб койган.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 в этом случае, что вы в я. случае, в этом в этом случае, в этом случае, в этом случае, в этом случае, на этом случае, в в этом случае, в в в Адам там много из небаланса, что кажется антонис небаланса, тем или именее роксы, у из у ляптерса, ардаем, арбер на сиден, баркондлх такой элементарно сало, что крышу болса, да? У Белх сне тупте, ай тупте болса, у изну жахс У Индок. Когда я просто начинала говорить, что когда я коуч, раз, бах, твои роды коуч второй раз. Меня, у вас, коучер бджермен. очень курд. Ухм. Ухм. Ухм. Я Ухм. Ухм. Ухм. Ухм. Ухм. Ухм. Ухм. Ухм. Ухм. Ухм. Ухм. Ухм. Брак казар уйти купиб кет то санна барса пасшохтиген съехта купниенда. Ахшата было купниенда. Бахт да болудун сара юретием нимеси миллионер болудун сарн юретием диген съехта купиб кет то. Брак получите бахшабама бабшабама диген сюзбек. Аллах тааладан бирлет. Буну адам бар бар. Бах, там же формула сожжети более, формула меньше бах, то была с ней пять паспешки, поэтому как сила жок, был жерди тренинг, өткізіп, а тіпті ты птихах сожжети более, он и ритим сено, вот деньги бах, была с миллионер была с ней, он да его, я, бахта, болуға куп, нарсидер, септинг, тегізу лункан. Нас аллах, жанр, традиция, жар, слух, куру, дигинсерт, рукин, сила, дигинсерт, немиссия, жанр, жал, жал, «немесе жал, жал, жал, жал, жал, жал, болу жал, жал, жал, жал, жал, жал, жал, жал, жал, Айца, куб, насик, калато, куб. Какие телефон, хорон, каву, да, волгерик, со дн ⁇ гьезел, астрономический. Саримуацивас, ты килифернис, и с нами не Ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, а, а,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 вот что он послал ему за это, бахто послал ему за это, а не методизирование, каймутала вашу корпула, 2, 0, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, а я как раз как будто не <свес> видел ни с кем, <свес> ни с кем. А, как раз это ко я, просто насмешка, ко я, развешь месседи, мышем не кричим. Я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 Хотя жирно, ух ты, детка! да, грушира та по имени Брюзгин. А какие съедят другие сериалы? А лось че не та? Я, моя моя моя моя моя моя моя моя а, бастап кезе аяқ мауырлығына ага. таң қалып неткен жоқшын да қуанышпен бір қарсалған жоқшында керек. Сосын yeah, yeah, сол so, сын, со сериалда қалдықты, ә, не, айналдырып, көтеріп, да, я был в Джастине, <свес> я забыл, что он забрел, я брел. Абсолютно никак, ай, надо ранжу, сондай. Берь кино-дардай, все. Абсолютно кино-дардай, все. Сондай. Существует, что я был, а, брах, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а,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 Жог, когда я нарсеистин, я собираюсь реинженеровать. Я собираюсь пойти в Болган. Я собираюсь пойти в Болган. Я собираюсь пойти в Болган. Я Я Болган.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 меня дурсполма сам да, дурспол сам да, есть обычно. Меня кумлем, меня солкнули, барлыком бас нашед, нет, мне кинул да все, листовал ганджю, от писем я не что их таил, их таил я ты говорю, вот мы стали гашшаг, волар мы с вол, в и есть, и ебели ебели мы шшаг, я, с там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 Плать, чистить с хаблда, чистить с эмоцией, а берели, понести в музыку. Он даже распеет не диволи, а в барлах семьи. Он говорит, вот послуха, вот послуха, вот вот без опасности, когда кейін, смотрю фильм шақырды. Шахарда, фильмдерге смотрю фильм Герге да а также шаққа Герге алып который здесь, который здесь, помню, қатты он здесь, шықайта. здесь, енді екі баламды здесь, он мен он здесь, он здесь, он здесь, он здесь, он здесь, он здесь, он здесь, он мы к носу веркизенье, вот вот такие имбирь, но жан ты что-то говоришь, бомаит универа там, вот творит хочется, дегенс съехал тут. Шабатомай, шарклагенги, день жану поражат. Шабатомай, шабатомай, шабатомай, на Туртниши, Жулава, Арангизи, Фильм Дерги, Бараньча, Жалма, Кунутун, Жалма, Бараньча, Кастинг Дерги, Шахрубжатр, Бараньча. Всем. Всем. Всем. Всем. Всем. Всем. Всем. Всем. Всем. Всем. Mas o que é que mais jogar а, без рыжий сиордан, рыжий сиордан, айтую бонча, казар маган, клакай, аркала, житву, жетер, ягир катерис пьесим, амрага, килиен, май, жрин, джей, ягир, варикин, казан,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 Билегингеле келет деген сияқты, Баржарна, Уданки жарят, Бригеваравостат, Кассинтере, Бригеваравостат, Акисвертнеде, Минадех и Майда, Уздех, Казаган, Сжверми и Баражат, Рюрсергайт, Махандар Ульберисес, Уданки, Мендрхат Перебгашаратка отсюда, Сунмин Акисвертнеде, Махасат Тамгазаган, Жерб. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, Судамин, Уганда же наруконула климат, климат.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 Нексте, э, ерли сайтының арасына а, жаңа адасқан сөйттеп жаттады ғой. Расында Алланың разлығына бөлеуін үшін ернің разлығын ал қандай жағдай боса да сынақ ол, Сон жақты көй керекті деп ойлаймыз енді сіздер, не дейсіздер? Айыр адам де енді ек екі жақты екі отбасында көпір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 тоже сайт вот раз, если квартира с близко, без съебула салга, а я вот пас на кинжарды была, без баста, вот пас курган, уйти жа стоя там салга, квартира с салга, без квартиры дан шаблон, туллиалмай, то mm б -hmm. тогда как налансатьемину, а то нам нею ухчет руга вартках. Mm -hmm. Сол мажам диен мину уже. Пікір сундай с четверыми, но люм а яра дамаги у бахил дрех полгирек, чан чих жахта бервани жаман дамагирек, инде uh -huh. солай бер дан шпанлаг менюзун, ахуллаг менси то вот пасен марласа индул халп тижахтаи, uh -huh. типто гизмиздун, анах спиен сюзги килпалатн кизиндер анасы типкин uh тайдун и таурмастигин сяхта угу гизи, у нас уже трекинги, папалдоны. Бул серта, и не серта, айт, панк изи, был, то есть люди, ну, когда, Юрий, не ах, чекизин, да, да, да, когда мы сдали в жеребчадру, он уберет, на это кинет, она Бир, э, надо дольской тюрьме жаяр она берет сундук а шах сюрдисывал говорит не шум он отпаят нан мне нести индигенцев то был сосед мега зря он нам шум нести индигенцев нести индигенцев ну конечно кого мы зряших пойдем там булармен индигенцев то вот а ей ладанго енда с она сыграла ей ладан был сын енда минули жил жерде Ай, ледам дарто крупнее. Хазан отстоях там, айна ласно да была другу. Адсон жумаеги тирийни с ней коммунитиет. Жене у ай тупкался, кир с Содан кундирект ти жинал би жинал Жарса, жарса, это роянс? Да, да,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 қосламыз Сәліматсібі тұмысқа шыққан соның кум бұрынн үйленңгенін және баласы баррын жасырып қалды. Осындай жағдайда не істеге болады деді барлық сұрақтардаып кетдей. Сәліматсыдаррма мен жолдасыма барлық жағдайын жасап берем біқмене ер керек ей. Жмыска гетет, не вала, не басқа жмыска араласыпай, жасы елубеске и мен сырамайым, сырасақ срамай шу боламыз, дейді. Саламат сіздерма, мен айел бақты дүниемен өлшембейдекен, шағым болса да жылы июнь болса, ишінде сол июньде бүлдіретін, үм, бүлдіретін бала пандар болса, иде береке болса, болдау, өз ойым рахмет. В этих кириметвоих. Сусдиргих карсайтлаган негатив по карлербахта сатиренских кири, син тикзбими, кирин фирминцин. Больше рад, что вы не региналируете, что не берете догоди. Ага. Индосная не берете догоди. Не берете догоди. Не берете Не берете догоди. Не Не Уху, уху, была негде. Трамоскашат, трамоскашка негде. Балась еды, я не. Сосно отпосно тут жал полем любой мало проузнежах скорее смены. Айнался дурс. Бахт а дурс тереби берем салга оларн. вот в айрбареузм балас, болмайды психология, сензирте, мсалга, улартер, коптиген, юрми, бер, пусур, бесминаль, сат, муза, вот тин, бахзаура, бахта да булмайде, жалпа, айрадам, арте, мусульман, жул, паи, баллиумалы, неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, неужели, Ардем слаб был, чургирек, а узира замат на нигер Внимание, жить спец, а узра в Алгандрис. В Алгандре, то что они не горд туранджок, зато узира бахтюм срет молод, барберин жахт снит молод, это что-то, будет Сон солкся, солкунье, кабл-кабл да, кабл-кабл да говорить тебе тебе более. Алидику тебе бермее. Алидику. У вас хорошо с детьми, что? У вас хорошо с детьми лучше, подходит. негативный, вот Ай там фильм держать, сколько мне было арга, негатив, была но ты халк не с ней где аур полда к юнки земля была, к все, с было, не сюжет килеги мыс жолдас мынди а то я не имнунди кумлерне килеги Брать, а, а, хандай дай. адам дальше? Ни гза хандаи жаңағы э, адалтығымды кем-то деген пшко, узмнун жанга адальтамда укслерге дикин, жанга кармкат наста, адальтамда делали пшко, мы он жылдан кимбар, барып, чиревастаду. Что на ярек? Зарнов, дим. Я что Он Хотели спать на дом Жуку? Аринь. Аринь. Барла на дом Набар. Сунхтан, Бонабар. Хотели спать на дом Жуку? Брать. Умер. Умер. Умер. Умер. Умер. Умер. Умер. Умер. Умер. Умер. Умер. Умер. Умер. Умер strengthens людей ¿У нас есть approach нервот, forty best- ayud-good力 Найфдин это от啊редead Об miserable,broth to that При этого пыль не употребляется 전� этот образ жизни была, она лета toute большая война Баль Means на доме Camp�а У нас жизн Pokémon и religious sailing П Vuodoro Солай бывает, конечно, я не дарк, мертвую или нет. Я не знаю, что это за штука, я бахтаров, да? А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 так, как перлых сөз басман, суиза, мен мин, мин, мин, дигинсирта, наш силикуима, елин боинда, кизизит. Ей, ах, ах, ах, ах, ах, да, кизизит, Не ни с тем, ни с тем, ни с тем, ни с тем, ни с тем, ни с тем, ни с тем, ни с тем, ни с тем, Mm -hmm. uh, сол жағынан білумы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 Бороться от конца до конца. Благолюбивый. Алла сізге осы ерді, сізге лайық деп, ә, Бультера Кхардаган шағында Ханикин. Агата, ағата кмигунат, баххат кмигунат, баланс к падению. Свице байлах кмигунат, музымиспе, колгастаса, нирит, никитит. Баххат кмигунат, косымиспе, шат, никитит. Баххат ұшатында ах, бақыт никак, никак, қалған никак, деген екен. Және де никак, никак, никак, никак, никак, никак, никак, никак, никак, никак, никак, никак, никак, никак, Осыларға жаңаға жүрегің жақын болса, қайғын кул, қуан шым оттеген екен. Бақыт деген рағаүсз ерідаңызда келесеферде